Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема правильное решение. Что я понимаю под понятием правильное решение? Прежде всего, это решение, которое принято осознанно, вовремя, когда у вас было подходящее настроение, время, естественно, место. Иными словами, к любому решению, даже, как вам кажется, к очень незначительному, вы должны быть либо готовы, либо вы должны это решение принимать абсолютно осознанно. Вы никогда не должны скоропостижно принимать решение. В попыхах. Любой вопрос в вашей жизни, кем бы и где бы вы его, с кем бы и где бы вы его не обсуждали, будь то самый простой вопрос покупки какой-то вещи, на первый взгляд кажущейся вам безделушкой, либо серьезного решения, за которым потянется огромный шлейф последствий. Все, что связано с учебой, с жизнью, с любовью, с отношениями, с работой, с карьерой, все, что связано с вами, либо с кем-то из ваших родных и близких людей, все эти решения должны приниматься абсолютно осознанно. Простой пример. У вас кто-то куда-то зовет. Казалось бы, какая-то вечеринка, какое-то посещение какого-то знакомого либо незнакомого места, либо какой-то визит, либо простая прогулка. Мы очень часто говорим «да», боясь говорить «нет», говорят «нет», потому что мы не умеем отказывать, но это уже другая тема. Я хочу поговорить о том, чтобы вы принимали решение, подумав над ним. Если нужно говорить мгновенно прямо сейчас, попробуйте рискнуть. Возможно, у вас получится, вы не подведете ни себя, ни людей, и все пройдет замечательно. Но если решение будет необдуманным, вы согласитесь, либо откажетесь, могут быть последствия. Вот что значит, прежде чем сказать да или нет, накарно подумайте, взвесьте ваш будущий ответ, предугадывая наперед возможные обстоятельства и последствия вашего отказа либо вашего согласия. Все ваши да и нет имеют. Последствия маленькие либо большие, но очень часто маленькие последствия перерастают в большие. Любое ваше решение продумайте. Вы должны взвесить все за и против. И очень важно принимать решение в хорошем настроении. Из хорошие поговорки, не помню дословно, но не говорят, думать нужно холодной головой. Любые решения нужно принимать со стывшим сердцем, обдуманно взять, так сказать. Никита Маут, для того, чтобы все обдумать и решиться на то или иное действие или предложение. Не советую принимать мгновенно решения по поводу работы, по поводу женитьбы, свадьбы, разводов, чего угодно. Есть, конечно, моменты, когда решения принимаются интуитивно, просто на месте, в тот же час. Как правило, эти решения мы принимаем находясь в состоянии счастья, радости, либо страха. Их предугадать очень сложно, я их сейчас не обсуждаю. Вы не можете быть готовы буквально ко всему в жизни, потому что жизнь невероятна. Она огромная, многогранная. И никто не знает, что произойдет с вами буквально в этот момент. Но те решения, которые дают возможность вам подумать, нужно брать перерыв и обязательно думать. Никогда не говорите людям, что вы согласны, либо нет. Просите взять паузу, минуту, день, месяц, год. Зависит от того, с кем вы и в каких обстоятельствах вы оказались. Но всегда берите паузу и думайте, взвешивайте. Думайте о том, что это сулит вам. Чем это обернется, ваше решение, человеку, с кем вы соглашаетесь, либо не соглашаетесь что-то сделать. Думайте о последствиях в краткосрочной и в дальнесрочной перспективе попытайтесь все это проанализировать разложить перед себя перед собой перед глазами в некую схему либо таблицу это очень важно важно еще и потому чтобы вы не были как говорят про некоторых пустозвонами чтобы вы не бросали свои слова на ветер и ваши слова чего-то стоили то есть если вы согласились вы должны сделать невзирая на ваш на последствия по отношению к вам если вы отказали, вы делать этого не должны. То есть ваши слова должны иметь вес, они должны чего-то стоить. Поэтому вы всегда должны делать то, что задумали, то, что озвучили. Вот поэтому я и предлагаю, чтобы вы не потеряли репутацию, силы, время, деньги. иногда здоровье. И самое страшное, порой жизнь. Принимайте решение абсолютно взвешенно, спокойно. Не дергайтесь, не нервничайте. Постарайтесь собраться внутри успокоиться, глубоко дышать. Иногда нужно закрыть глаза, отвернуться, либо сделать затяжку сигареты, Сделайте все, что угодно, чтобы у вас было пространство и немного времени для того, чтобы решение взвесить, обдумать и озвучить. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.